опять-таки, возвращаясь к моему там практическому опыту, Суэк, какая выгода была в компании Суэк, ну, прям вот первое, с чего мы начали. Они не хотели строить какие-то пирамиды, пауки. У них была задача просто проверить, подтвердить, что их система управления ТАИР, подчеркивает ТАИР, соответствует лучшим практикам управления активами. То есть они э, с 10 лет уже строят эту систему и просто хотели проверить. Ну, вот, по-моему, был там участник от Henefit, как раз эстонская компания, Вот можете подтвердить там или опровергнуть. Один из, одна из целей – это необходимые условия от банков, страховых компаний, уделение кредитов и, соответственно, страхование имуществ, ну, объектов. Как ни странно, на Западе, это, наверное, самая популярная необходимость или ценность именно вот этого стандарта для получения гарантий, получения кредитов. То есть там до Таира очень далеко. Компания «Полюс» сейчас, наверное, по тоже была в списке участников – мы, как сказать, с местами совместно строим. Просто построение единой системы основано на лучшей практике. То есть, там пока нет задачи сертификации, есть задача просто что-то построить целостное. Ну и коллеги из Казахстана, вот отдельный там респект, как сейчас говорят, они более активны, чем Россия. Вот это Равский завод, у нас был АЭС. Ну там требования акционеров. То есть там есть внешнее управление, и западные компании просто требуют, чтобы сертификат, именно сертификат был на этом предприятии. То есть, опять-таки, чем я говорю, что здесь слово ремонт оно почти не применяется. Тут вот цели внутренних стандарта, они где-то сверху, может быть, даже выше, чем вы сейчас находитесь.